Всем привет, друзья! Пришла кормить свое хозяйство. Вышла из дома, глаза слепят. Не холодно, не так. Нормально. Вон курицы. Мы бежали все. Кашу очень любят. Вон по башке. Сейчас бяшки калачики дам. Зерно дам, калачи дам. На. Сейчас покажу я вам. Привет. Привет, друзья. <свес> вот ты, так он вот такой. <свес> ты вот сейчас дам тебе. Ай, мешок еще валяется. Здесь у них сломато. Снега завалило. Завалило снега. Снега завалило. Моментально едят каши. Очень нравится. Потом зерно еще там. К вечеру. Сейчас. Два отсюда сюда перекинем. Малышня. На. Как они очистки наяривают <с�> <с�> Холодно, да? Холодно? Давайте я вас давай, туда Молодцы, не топчут каковую няму я принесла как они любят эти очистки прям болгает по ним Дима их на ночь закрыл вчера Но снегу намело мне придется сейчас чистить очистить все это короче снега нынче Клюйтесь, клюйтесь. Гуси там шипят. Молодцы, куры кашу не оставляют, все спелывают, молодцы. Как вы видите, уже куры привыкли. Ну, есть такие дурочки, которые подклевывают, но ну, ничего страшного это пойдет. Куда идешь там, куры, видишь? Вон, девочки рожки растут, у мальчика нет Без роги Ну иду, Бяша, иду! Уж стучит всё, говорит, надо дать, мне похавать Похавать и дайте! Все-таки я их закрою, потому что Холодно еще Они пока побегают Там он сидят. Видно, не видно, бог его знает <coughs> эти пока бегают Сейчас хочу посмотреть <coughs> Снега сейчас надо такое посмотреть Пусть бегают пока Кайфас, да вам? Кайфас На улице побегать Прикрыть хотя бы. чтобы раскрыла. Это снег-то <смех> Еле, что ли? Я понять не могу на дверях. Дима вчера приходил, снег-то не знаю забыл дать наверное. И вон они грызли. Вроде как. Наверное. Вот, У вас нашла, да? Давай жуча. Ладно, Побегайте. Курт закрою. -то сидят -то. Побегайте. Потом запущу вас. Все, друзья, сделала себе тропинку. Откопались, как говорится. Фу. Передохнуть надо. Все спатело, жарко стало. Сейчас копаю и думаю. Этот фильм мне нравится очень. Мама у меня очень любила этот фильм. Любовь и голуби. Да все, все вся семья. Но у меня мама очень любила. Как видим, этот фильм сразу включали. Даже не выбирали ничего сразу. Любовь и голуби начались. Все, никакие сериалы, ничего. Никакие новости. Любовь и голуби. И вот сейчас копаю. Вспоминаю. Дед пришел там. И он бабки свои говорит. Ну что, говорит, откопались <свы> И я вот так же откопалась. Кошмар. А дядя моего любимого фильм был. Э -э, тоже покойник. Он мамы родной братишка, тоже 54 года ушел. <свы> Этот, как его, «Белое солнце пустыни». Он даже, помню, в 90-х годах еще не диски, а кассеты продавались. И он нам привез этот фильм. <coughs> Ему очень нравилось. Я вот на улице, знаете, у меня воспоминания сразу прет, прет, прет. Вот это воспоминание. Потом че кто любил? Бабушка индийский фильм любил. Ой, это Танцуй, танцуй. Джага, джага. Танцор диска. Тхунчак Раборте это и мама тоже любил. А я сейчас не могу смотреть эти индийские фильмы. Мелодрамы. Смотрите, что как блестит снег-то. Ой, как хорошо. Представляете, погода, просто благодать, благодать. Вот сюда смотрю вообще темно для меня. <coughs> они здесь бегают. Я снег щищу, и они за мной бегут по тропке. <coughs> Потом мать уходит, а они за ней бегут. Да, рогатая. Что-то рыщут, рыщут. Кур закрыла, пускай сидят там пока. Да, Маня? Маня, Надо молоко твоё попить. Когда у меня сильное сердцебиение, когда у меня сильное сердцебиение или давление, я сразу пью козье молоко. У меня восстанавливается и давление и сердцебиение сразу хорошо стоят. у меня малька линять начала да манюшка мои вы мои красавчики найди ну их ну, вы не приучены к рукам да да да это красавица это мальчишка, это девчишка. Девчушка. Девчишка. Будет как майка только с рогами. Они уж как Маня догнали почти ее. Эх, трос. С одной стороны хорошо то, что к людям не подходит. Мышли на улицу. В сарайку пошла, за мной пошли. В зашла, за мной зашли. Да? Ну, Она Это рогата, это не так боится. Девочка. Иста, иди, иди, иди ко мне. Она все подойти хочет, боится. Да, плакса ты. Ты плакса. Иди сюда, иди, иди, иди. Надо было хлебушек оставить. Дай сюда, иди ко мне. Все бяшкины, все занинские породы. Ты что, чихаешь? Снег кушаешь, чихаешь, да? Так, хорошо здесь. Домой надо ведь, а я с вами торчу. Да? Да. Головой мотает. Иди, маняшка. Иди, моя хорошая. Видите, ваша мама ко мне подошла. А вы че? Трусишки. Все, закрывать надо их. Побегали, хватит. Потеплее будет, перестанем закрывать. <coughs> <such fuck> Все, вот, девчонки и мальчишки, выходим, маманька. Давай, замерзла уже сама-то. Давай, выходи. Заходи, заходите. Давай, холодно. Вот. Ну все, с Богом оставайтесь, чтобы все хорошо было. Оставайтесь. Сейчас.